Солнце рыдает, а радуги нет Это приблуда, обидела свет Солнце мое, не рыдай, говорю Я не приблуда, тебя я люблю Солнце рыдает, а радуги нет Нет ее, и художника нет Солнце мое, не рыдай, говорю и я не приблуда, Себя я люблю. Солнце упало, На небе оврал, И я не приблуда, Я солнце не брал. Солнце мое, Не рогай, говорю, И я не приблуда, Себя я люблю.